Встречайте гель для стирки Саубер Вашгель. Самые популярные проблемы во время носки вещей – это загрязнение, быстрая потеря свежести и неприятные запахи. Можно ли решить все проблемы с помощью одного средства? Да, можно. Если вы используете универсальный гель для стирки Саубер Вашгель, Проблему защиты от запаха пота и загрязнений Саубер Вашгель решает сразу. Одно средство решает три проблемы. Эффективно удаляет загрязнение, предохраняет от сильных загрязнений во время носки, позволяет вещам дольше сохранять свежесть. Средство было создано с применением последних достижений химической индустрии Германии. Гель содержит новейшие формулы, позволяющие не только эффективно бороться с загрязнениями, но и сохранять свежесть вещей надолго. Специальный антибактериальный комплекс борется с причиной запаха. Гель Саубер Вашгель создает на волокнах одежды невидимый защитный слой, который не позволяет загрязнениям глубоко проникать в ткань и облегчает их стирку. Новый гель для стирки от Саубер Гель надежная защита против запаха и загрязнений.